Девушки и женщины. Перед вами видео от Кассандры Астро, которое называется Про него. Это рассуждение на картах, рассуждение с помощью карт, с помощью колоды Ленорман и Таро Американские. Про него, про вашего мужчину. Перед вами цифра 1 и два. Выберите, не напрягаясь, свою цифру, и я начну. Итак, цифра номер один. Итак, начнем с момента как бы вот на сейчас. Насколько он хочет вас видеть. Если поругались, то пока не хочет. Если у вас монотонные как бы отношения идут, то хочу сказать, что на сегодняшний момент вот что-то в нем нестабильно, в нем что-то... Тревожные, я бы сказала, тревожные какие-то тенденции. Человек ушел в себя, но, ну, может быть, согласно какой-то ситуации, он ушел в себя. Э -э карта дурака. Говорит, что это и опасность, и человек не знает, что делать, или это такое внутреннее распутье, перепутье. Вообще карта опасная. Я бы сказала, что э, он сейчас, может быть, даже и никого не хочет видеть. Такой кризис вообще. Немножко кризис тут у человека на данный момент. Кризис, может быть, поэтому вы бросились в интернет, в YouTube, и хотите найти ответ на непонятные вам вопросы. Как вы для него, как кандидат, считаете ли он полноценного вас своей половиной? Карты Таро говорят, да. Карты Таро говорят, что вы умеете в чем-то его уравновесить, какие-то его, скажем так, порывы его успокоить. То есть вы такая успокоительная пилюля. Вы любовь можете дать такое скажем так гремучую смесь любовь хорошую гремучую смесь любви с дружбой а это то что надо дорогие мои девушки и женщины это очень важный момент это то что дает эффект э, долгой дистанции это долгая дистанция Теперь посмотрим, теперь возьмем Ленармана немножечко. Когда вы с ним познакомились, возможно, вам показалось, что он в чем-то хитрит, или вы просто до конца не могли его распознать, раскусить. вот. Но чувств в нем было много, то есть он для вас яркая персона. Сейчас он стал более угрюмой, более ушедший в себя. Для вас он стал, как, пусть эта книга открыта, нарисована, но сейчас он для вас, скажем так, как более закрытая книга. Вот так вот. Карта крысы, когда... Ну, это нехорошая карта. Или кого-то ворует, или от кого-то ворует... Она дает сложности. Возможно, все в этой истории чьи-то родственники, то ли ваши, то ли его, мутят воду. Это как вариант. Вообще, конечно, хочу сказать, что иногда в нем что-то качается. Почему вот не зря тут тема «вы» и как баланс, вы его уравновешиваете, когда он начинает качаться. Вы, наверное, знаете, что у него идет все ровно. Потом раз такой срыв психики происходит вниз. Срыв психики. То сила и гроб. Две такие разнополярные карты, скажем так. То все нормально, стабильно. То человек в каком-то пике. А может быть, просто всего лишь это внутреннее пике. Но это даже доходящее до истерики. Человек в апатии может вступать или попадать, или в истерике. Тут вот момент такой. На сегодняшний день, конечно, около него интересные карты с точки зрения колоды Ленорман. На сегодняшний день его много раздражает. Он даже думает, на чем бы поставить крест. Это не в смысле от вас отказаться. Ну, может быть, от чего-то отказаться ради сохранения другого какого-то объема чего-то или кого-то, скажем так. И когда его посещают, вот на сегодняшний момент, когда его посещают такие м, раздражающие его, добивающие его мысли, появляется карта звезды. Карта звезды – это немножко такое... Может быть, самоуверенность. Это неплохо, если он через самоуверенность через... включает какой-то свой эгоизм и этим себя успокаивает. Но также эта карта может сказать нам о пофигизме, когда он говорит, ай, мне это все надоело, я хочу сам по себе двигаться, и не надо меня пугать, я вот какой есть, такой есть. Возможно, возможно, в нем есть такой момент, как нежелание не добычи каких-то вот погоней за большущими очень объемами денег, за огромными какими-то целями. И вас, может быть, вам это в нем раздражает. Да? То есть, может быть, раньше он не настаивал на каком-то уровне жизни, но все-таки карта Аиста говорит о том, что человек соблюдает и соблюдал какие-то принципы семьи. Все-таки Аист, он охраняет дом. Аист, он охраняет интересы дома. Аист, он за семью. Так что семья, это важно. Может быть... У вас были раньше конфликты из-за того, что вы какие-то цели выставляли, а он вам пытался доказать, что это не входит в конкретные интересы сохранения гнезда семьи. Вот тут интересный момент. Есть ли что он, вас, что он от вас скрывает? Ну, возможно, у него есть какой-то друг, которого он... А может даже друг-подруга из детства, который он от вас скрывает... Ну, да, вот какой то персону он от вас скрывает. Ну, не знаю, почему не хочет вас, чтобы вам это не понравилось. Интересно, карта лежит. Ну, не буду утверждать, может быть, у него есть друг, который его учит в жизни и говорит, что надо иметь заначку, ты там всю жене своей не отдавай, своей даме не отдавай. Вот такой момент. Может быть, вот у него с каким-то другом есть какая-то тайна, она для вас, может, не такая страшная, но э, ну, какое-то, может быть, хобби даже втихаря. Может быть, знаете, бывает, э, это как в моей родне была история, такой золотой муж был золотой муж, а потом один раз выпил и признался, он инженер в советское время, а зарплаты неахти какие были. Ну, ну, хотя в советское время было общее распределение благ и было очень даже хорошо по сравнению с нынешним схемой жизни. Вот. И он в тихо ряд семьи, двое детей, такой идеальный муж, не гулял, не пил, не курил бывший спортсмен, и накопил он на... Мотоцикл с коляской. То есть бывает и так, что вот мужчина чувствует, что женщина вот чего-то не хочет или боится. Зачем тебе мотоцикл? Ты там разобьешься где-то, да? А он взял, вот накопил и купил. То есть какая-то тайна все-таки тут есть, препятствия есть. Ну, возможно, через полтора-два года вы узнаете ответ на эту тайну. Пока она очень закрытая. Любит он вас? Ну, по большей части он любит, он любит ваши какие-то рассуждения о жизни. Он не любит, когда вы спешите куда-то, когда вы торопитесь, вы не дополошу, вы не дополошу. А тут он не любит. А вообще-то по мозгам как-то вы ему, скажем так, благоприятны, в хорошем смысле скажу. Кто вы для него по сравнению с предыдущими? С предыдущими. Ну, видать, предыдущая женщина до вас пыталась над ним очень сильно командовать. Он ее любил, я не отрицаю того, что он ее любил, но вот вы другая. И в этом ваша сила, что вы другая. А любит ли он вас? Да, это такая вот как сквозь его свое эго. Вот есть кусочек любви, который он будет нести далеко-далеко и долго. Карта корабля нам рассказывает или про путешествие или про какие-то долгие, какие-то слова «долго», да. То есть слово «любовь» и «долго» мне это нравится. И еще раз уточняю, насколько долго. Интересно, что в теме «долго» лежит карта дьявола. То есть... Немножко от его вспышек зависит. То есть, смотрите, он иногда вспышки дает, вот эти неуравновешенные, и он тогда что-то может говорить. У него затмение такое в разуме происходит. И в этот момент, возможно, он даже какие-то гадости говорит, потому что карта дьявола говорит, что мне говорит о том, что всякие гадости или хочет сделать, или не знаю. Если он овен может психануть, там тарелку где-то швырнуть. То есть вот так вот такие выплески энергии идут. Я еще хочу сказать, что демон, иногда, значит, какой-то маленький чертик ему нашептывает, чтобы он что-то такое сделал, чтобы разломались ваши отношения, но вам же это невыгодно, и в этот момент вы как зависимая от этой ситуации карта Луны, Особенно, если есть ребенок между вами уже, вы включаете такую материнскую, сверху такой, знаете, как вуалью покрываете, успокаиваете его. Такая патронажность тут есть. Дорогая моя, пусть солнце, конечно, оно бурлит и вспыхивает, но ваша луна спокойная, может быть, монотонная, но упорная, умеющая лавировать в ситуациях и преподносить мужчине то, что он хочет слышать и знать, ваша Луна надолго оставит ну, эти отношения. Ну и, конечно же, Луна, еще раз добавлю, это и знак материнства, то есть тут дети необходимы, обязательно, дорогая моя. Бывает, что он с ребенком, если к вам пришел, то это тоже очень важный фактор, дорогая моя, для вас. Вот такой был прогноз для цифры 1. Если какие-то вопросы, ну, какие-то ощущения по видео, пишите под видео внизу. А теперь, дорогие мои, если вы выбрали цифру 2, начинаем видео прогноз. но ну не прогноз, такие рассуждения на картах на колоде Таро американские и на Ленорманах на тему про него. Давайте про него порассуждаем. Итак. Итак, вообще, когда в начале расклада ложится вот такая семерка кубков, это говорит, что очень даже хорошо. Может быть, иногда с какими-то сюрпризиками, сюрпризиками такими. Вы ему нравитесь. Внешний вид как бы, ну и внешний вид, и вы его удивляете. И еще тут интересная карта «Колесо Фортуны». То есть вы его удивляете, вы такая яркая, вы такая разнообразная, этим вы его притягиваете и даже, сказала бы, уд, я бы сказала, удерживаете. В этом ваш такой талант для сохранения отношений. Это очень важно. Теперь, насколько он считает вас своей половинкой. Вообще, конечно, считает. Еще одна линия подсказывает мне о его любви к вам. Но вот эти карты очень интересные. То есть у вас такой сидит чертенок. Вот может быть это знаете, как мощный такой... Чертик он кто? Он слуга дьявола. Дьявол вот переливается, манит, обольщает всеми красками, всеми словами, всеми телодвижениями, всеми запахами. Вот он не может вас до конца раскусить. Он опьянен, я бы даже сказала, в чем-то тут опьянение такое идет. И, конечно, он даже если бы захотел, ну, не знаю, и не может уйти от вас. Вот тут очень интересно, что он для вас как бы чувствовал. До вас, возможно, у него была женщина, и тут и ребенок, смотрите, когда. Или друг увел эту женщину, вот что-то там произошло, что... Ну, такая, знаете, обида такая у него из предыдущих отношений. В принципе, я вижу обиду, да, договорился, не договорился, но, может договорился, там, алиментская история. Но определенная обида... Смотрите, как интересно, и вы не подарочек в чем-то, стервочка, и предыдущая там дама была, стервочка. Но, видать, его судьба, его рок такой, что вот таких женщин к нему судьба подводит что он сейчас с вами чувствует ему нравится карта карта называется гарден да? парк ему нравится с вами как-то отдыхать ему нравится что вы любознательны что вы вот не только дом, пироги, работа, там, ну, не знаю, вот, только дом, телевизор, работа. Нет, ему нравится, что вы вот такая то ли лягушка, лягушка в чем то путешественница. Ему с вами весело жить, вы разнообразили и вы раскрасили его жизнь. Ему нравится, что иногда вы за него можете принять какое-то решение даже. Ну, вот такая. То, знаете, то поцелуй то укусит. Вот это мне, вот, вот это он чувствует, да? Так. Раньше он думал, раньше... Не, он почувствовал, что с вами можно договориться, но вот вы такая женщина-загадка. А теперь, когда у вас в доме что-то произошло, может быть, 2-3 года назад между вами что-то такое произошло, что закрепило что закрепило вашу семью. Или это какой-то разъезд, или переезд, или потеря кого-то из, из членов семьи. То есть вот, вот так вот. Есть ли в чем он тут настаивал? Ну, вот какие-то поездки, переездки. В чем он настаивал? Ну, возможно, он желал и желает, чтобы вы более щадящие, более уважительно относились к его каким-то родственникам. Вот тут такое может быть, на чем он настаивал вот такое. Но особо-то нет, но, ну, возможно, человек настаивал вот пойти до расписаться. Если по сей день вы не расписались, то, дорогая моя, ближайшие три месяца очень важны для вас в этой теме, в теме закрепления юридически. Ему это надо для чего-то. Есть ли что он от вас скрывает? Я не могу сказать, что есть что-то скрывает. Не знаю. Может быть, он не хочет рассказывать о том, как он с прошлыми женщинами ругался, в принципе. Такого, что он зверски что-то скрывает, нет. Но может быть, маленькая заначечка какая-то у него есть в деньгах. Ну, как вариант. Не утверждаю, но вот такое. Может быть, он тихо откладывает, не знаю, на покупку катера, на покупку яхты, на какой-то круиз. Вот это может быть. Пришли к важному вопросу. Любит ли он вас? Любовь качающаяся. Ну вот насколько он вас может любить, настолько он и любит. Я вот как-то объясняла, еще раз объясню, как астролог отдельно, да, от второлога астролог, это мы немножко разные, может быть, параллельно, но это разные темы. Хочу сказать, что у людей бывают такие показатели в гороскопе, которые, ну, дают вот так вот один может так любить а другой человек меньше ну край там понимаете потолок там и поэтому вот он насколько может вас любить по своему потолку настолько он и любит Любит, понимаете вот колесница чувства может быть это не такая любовь может это чисто такая физическая но это такая физическая любовь которая заменяет общую любовь вот тут мне нравится и еще хочу сказать что возможно у него по маминой линии какие-то есть психические такие ну, как это ну, такие птички в голове как мы говорим аккуратно такие маленькие чертики в кармане это по маминой линии может быть Так сравнивает ли он вас скажем иногда с другими женщинами Да раньше очень сильно сравнивал очень сильно очень ему нравится какая-то ваша хватка то есть вот это это хорошо что раньше больше вы были в плюсе теперь мультиром ну, в общем-то мало даже и сравнивает он вас оценил вы его за как сказать вы его захватили вот именно энергетически, может быть, даже телесно захватили. И это такой негласный договор между вами есть. И вы понимаете, что это какая-то немножко нестандартчина. И он понимает. Долгие ли это у вас, вот долгие ли отношения? Конечно, тут какая-то присутствует мистика в этой всей истории. Конечно, отношения долгие. Просто на каком-то среднем этапе, ну, он немножко, ну, не то, что себя жалел. Он, он вот до конца, когда не мог раскусить, а что меня к ней тянет, а что это такое. Когда он в себе определился, определился, вот тогда он понял, что ему так комфортно. Что значит долгие отношения? Когда нас все, ну, практически, человек так устроен, вечно нам где-то чего-то не хватает, но в данной истории вот человек в чем-то успокоился, вы его успокоили каким-то движением, с поступком, может, вот тем, что произошло, о чем я говорила. И теперь он ну, считает, что э, все неплохо, Единственное, тут надо смотреть, у вас, дорогая моя, есть ли какие-то у вас увлечения, зависимость от чего-то, что может разрушить эти отношения. Увлекаетесь ли вы чем-то тем, что ему не нравится? Не буду утверждать, что это алкоголь, но вот как вариант, вот, то есть просмотрите его просьбы к вам. Если вы очень сильно последнее время личные отношения урезали от них время и ушли в работу, в бизнес, то, дорогая моя, что-то назад надо вертать, взад, как в той песне пела. Да? Вернуть назад, что-то вернуть, если вам нужны долгие отношения с этим непростым, но для вас неплохим человеком. Вот, дорогие мои если есть какие-то ощущения или эмоции, пишите под видео, ставьте лайки и до встречи. А теперь, дорогие мои, бонусом к моему видео, то, что вы сейчас смотрели, и, конечно, для тех, для упорных, для любознательных, кто дошел до конца, до конца досмотрел мое видео. Для вас, дорогие мои и любимые, бонус. Итак, всегда есть какие-то вопросы, на которые хочется найти ответ. Произойдет, не произойдет. Будет, не будет. Да или нет. Вы сейчас сформулируете свой вопрос на да и нет. И подвяжете какому-то, вот видите, два больших камня. Или вы выбираете этот вариант, или выбираете этот вариант. Обычно нам жизнь дает варианты, дает шансы, дает возможности. Поэтому сосредоточьтесь и выбирайте. За окном тут стучит погода, не погода, природа немножко сегодня. Бушует с утра, но ничего страшного. А мы с вами будем находить ответы на ваши вопросы. Итак, загадайте свой камень. Я начинаю. Ответ мы будем получать на классических астрологических и на очень древних. Это называется древние фландрийские карты. Итак, ответ такой. Для тех, кто выбрал розовый кварц, ответ да. Но тут внутри содержится такая информация, что придя к этой теме, вы получите в чем-то несогласие, в чем-то не коннект. Потому что злой Меркурий, вот он дает такую тему. Особенно если касается денег, допустим, вернут ли долг вам. Ну, вариант такой, да? Скорее всего вернут, но с большими, очень с большими оговорками, с большими вашими такими вытягиваниями. То есть тут какие-то жертвы надо приносить по-любому. Знаете, такой, когда вот, допустим, сделала, ну, как вариант, сделала женщина операцию в каком-то салоне, что-то пошло не так, она судится или там ругается с этим салоном, пытается вернуть деньги. Тут очень сложный возврат денег, допустим, так. Но тут все равно ответ «да», но он такой тяжелый «да». Что у нас по этой дорожке? По этой дорожке ответ такой, что то, что вы хотите, оно как бы частично около вас в доме вашем есть, или у вас в доме есть какой-то заменитель, то, о чем вы сейчас вопрошаете. Ответ тут, конечно, сложный. Почему? Потому что... Тут карты говорят немножко о завышенном вашем вопросе. Вот я хочу это, а небеса говорят, занимайся делами, занимайся работой. Вот занимайся и потом, может, когда-нибудь будет. Почему? Потому что эта тема для вас разрушительная. Видите, кувшинчик и в нем трещинка. Тема разрушительная, Тема сложная то есть, может быть, даже не надо пока лезть в эту тему, вам надо заниматься своей работой или вот тем, чем вы сейчас занимаетесь, а потом, может быть, через полтора года, может быть, даже через два у вас лучше будет ответ на этот вопрос, то есть вот тут сложно. И хочу добавить по этой дорожке такая рекомендация, как вот, ну, скажем, подсказка из бабушкиной шкатулки. Включай смелость и тогда будешь в тренде. С одного удара дуба не свалить. Вот тут такая подсказка. То есть надо несколько раз, несколько заходов где-то вам делать, чтобы прийти к своей цели. Тут ответ такой, подсказка по бабушкиной шкатулке. Что хотел, что хотела, купи и радуйся. Пора и про себя подумать. Но за весельем не забывай про дела. Вот, дорогие мои, такие были блиц-ответы. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Ставим лайки и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы получать мое видео.